Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames, и мы начинаем новую игручку под названием Layers of Fear, то есть слои страха. Все, мне кажется, наверное, прекрасно знают эту игру, она такая вот, самая клевая, клевая. У меня две части есть этой игры, поэтому пройдем первую, запустим вторую. У меня на Получается, в группе была голосовалка. И голосовалка прошла так и очень интересно. Все ответы были поровну. Поэтому я, грубо говоря, получается, вышлила свой вариант. Он там тоже как-то так вот ушел в другой ответ, который выровнял как раз вот все ячейки. На один уровень вывел. Ну и получается, что... Я убрала, грубо говоря, свой голос И посмотрела, во что я хочу поиграть Подумала о том, что Layers of Fear Две части лучше, чем что-то одно <laughs> части Дальше уже посмотрим, как, что вы там выберете следующем после уже Layers of Fear Какую вы игру там захотите Там посмотрим уже, как будет Вот, а так сейчас пока что запускаем Новую игру Получается я знаю, что тут есть 100-500 каких-то концовок, как-то там где-то до них нужно дойти, где-то повернуть, где-то что-то, по-моему, сделать и так далее. Я, короче, буду играть как играется, я понятия не имею, где что надо сделать, куда надо идти, куда не надо идти, вообще без понятия, в общем. Я знаю, каким ты себя ощущаешь, потерянным, одиноким, безнадежным. Вероятно, ты это заслужил. Но даже у тебя еще есть шанс. Шанс вернуть все как было. Единственное, чего ты когда-либо желал... Заверши картину. Вот. В общем... Короче, сто 500 концовок, какая выйдет, такая выйдет, я уж не знаю, там, как получится. И, да, и заморачиваться я особо сильно на эту тему не буду. Как-то играла в нее очень давно, все это было очень-очень-очень давно. Так, ну, надо теперь это все вспоминать. Так, это наморник. Наморник от довольно крупной собаки, я бы даже сказала. Вот одна штучка там сломана что-то. Да, тут есть покачивание и я надеюсь меня не укачает, вас тоже. Я надеюсь не укачает сейчас. Чувствительность нужно пониже. Блин. Есть некоторые настройки, которые как бы ты вроде бы настраиваешь заранее. А вот с чувствительностью, да, нужно уже во время игры это все делать. Да, вот получше сейчас вот так вот, намного лучше. Вот. Так что, да, вот как-то так, вот так. О, можно смотреть. Ой, это маленькие ботиночки. Детеныша. Ты что, это кровь? Кошмар, кошмар. Все, ужас, ужас начался. Прям сейчас, с первых картин. С первых кадров. А, Привет от амнезии. Uh, как-то... Да-да-да, он... бо Триумф художника открытие галереи изумляет критиков. Одни зовут его новым Караванджо, другие сравнивают с Ван Эйком. А один восторженный критик, пожелавший остаться неизвестным, зашел так далеко, что возвал к духу великого Леонардо. Как бы там ни было, а выставка имела огромный успех, особый стиль бл бл бл бл, получил высокую оценку за свое уникальное сочетание влияния Ренессанса с более современными техниками. Сам художник присутствовал на мероприятии в компании «Красотки невесты». В своем черном платье она выглядела потрясающе, лично рассказала нам, что пара, дес... пара действительно ждет. Ду -ду -ду -дю -дю -дю -дю. Ждет, многоточие, чего-то там она ждет так внимательно осматриваем насколько это только возможно Уважаемый господин, просим вас прекратить одолевать наших специалистов по борьбе с вредителями, а также не отправлять нам больше э, своих бессмысленных писем. Да будет вам известно, что моя мать порядочная женщина и не потерпит подобных обвинений. Все наши сотрудники, побывавшие в, ваш в вашем доме, констатировали, что не слышали никакого шуршания и не обнаружили заражения. Единственное, что вам требуется, профилактическая обработка. Прошу вас, примите к сведению, что это письмо предупреждений, в противном случае следующее полученное письмо будет от наших адвокатов с наилучшими поджеланиями. Карл Дентон, компания усмирения надоедливых вредителей. Бам бам бам. Да да да. Как-то так. Это был Дед Мороз. Так, это у нас что? Так, тут еще шкафчик можно открыть. Тут еще предметы можно искать, как раз вот фотографии какие-то. Крутить ее как-то можно. Я могу что-то сделать, взять ее, повертеть, покрутить, или я только смотрю и кладу на место. И все, я больше ничего себе не могу сделать. Ну, я как бы нажимаю на все кнопки: там ERF Space, что-то там ничего не, -не, -не. не убирается, ничего не делается. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. О, еще вот это открывать. О, прикольно. О! Бытый А вот это я покрутить могу. Тут ничего нету. Не открывается? Алкашка не нужна, не берем. Ну ладно. Как, как как знаешь. Я бы взяла, знаешь, в, в, в самое состояние стресса-ужаса, чтобы не психовать. Так, это у нас что? Сэр, я не заходила в мастерскую, как вы и просили, хотя представляю, какой там беспорядок. К тому же, раз вы так сильно переживаете за эту комнату, не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их к вам в кабинет. Хорошего дня. Ну, как это мило. Так. Тут у нас спуск в подвал. Ну, туда мы не пойдем. По крайней мере, не сейчас. Ага, ключ у нас в кабинете, я так понимаю. Так, тут есть второй этаж. Там что-то. Вот тут еще какая-то комната. А еще я слышу пение. Так, это у нас кухонка. Не знаю, как вам по, злу, по, по по по слуху По звуку. Надеюсь, все хорошо. Тут все про собак. Ну, по идее, вы должны слышать. Так, это что у нас? Лонг Long... чего? Лонг дат. Лонг короче. А вы себе... Как... Как? Попкел? Попкел? Я не знаю, правильно прочитаю. Попкел. Попкел. Так. кухня. Не... Надо просто все быстренько исследовать, посмотреть. Можешь записки какие еще почитать. Так, а тут у нас что? Сейчас вот стол. О, это еще все открывается. А мы можем присесть? Нет, не можем. Ну тогда выдвигай. Закрыто. Так, нижняя там закрыта. Ничего не берется, ничего не открывается Хорошо, вот это вот Тут тоже ничего О, записочка, записочка, записочка Тихо, тихо, тихо, тихо а, прости за вчерашнее, ты была права, я переборщил Просто дело тут не во мне, дело в ней Я стараюсь делать все в ее интересах Наверное, я всегда считал, что в несовершенном мире есть смысл стремиться к совершенству Ну вот, теперь я говорю как мой отец Но я буду работать над своим характером, обещаю Поговорим потом Я тебя люблю Точно все? Ну-ка, зеркальце это, это, это Так, ну ладно все равно как-то немножечко рисковато. Чуть-чуть совсем рисковато. А, да, я думаю, рисковато, конечно. Да. Все, погнали. Во, во, э, как совсем тя тяжело вот тут вот сейчас идет. А! как не знаю, вот так вот давай. Во, нормально. Все, резкость ушла, по крайней мере. Ты хожу, не пойму, что-то дёркается как-то как резко, как-то неприятно, неприкольно. Опять это пение. Открыл, открыл, св свет тут, во, свет включается, а вот и мы. Ой, у нас баки есть, прикольно. Мы еще смотрите, в краске там испачканы. Вот, вот, вот, прямо. вот тут вот красочка, чуть-чуть пониже вот тут вот, красочка, мы прям вот, да? Прикольно. Так, смотрим, что дальше. Ч что дают еще? Так, свет мы везде можем включать, это уже хорошо. А, компания протеза Ахиллеса. Один процесс голени. Как можно было ошибиться длиной? Мы поэтому хромаем? Это протез для нас? Я так понимаю, поэтому мы хромаем. Так, а для чего мы это делаем? Ладно, тут сейчас вот просто, видимо, это сейчас вот такое обучение идет, легкое. Так, это, блин, для паразитов, это видимо отравляшка для крыс, да? Нигде ничего больше ничего нету? Это все, фу, фу, фу. Так, опа, что-то еще бинты, много кровавленных бинтов, прикол. Так, это для наших голени? Или куда, или что это? Ладно, пойдем дальше. О, тут еще одна дверь, я, кстати, ее даже не заметила. Она как-то так спрятана. Тут что-нибудь даже... Боже, как эта рука была близко. Очень близко. Так, Что это? А, тоже против паразитов, тут уже прям даже с телефоном. А, маленькие вини и партнеры. Проблемы с крысами. Позвоните нам и распрощайтесь с ними. 555, 3825. Быстро, эффективно и недорого. Реклама с их номерами. Так, так, так. ага Так, это вот как раз вот этих вот партнеров этих. Еще, еще много. Оп! Что-то как-то не обратила... Ну тут, тут, господи, она тут не пройдет, вообще не пролезет. Маленькая дырочка. Так, что еще тут есть? Тут есть что еще нам взять? Это мы вообще, мы откуда приехали? Кто мы, что мы, как мы? Я вообще не помню. Это было прям давно-давно-давно-давно-давно-давно-давно. Прям очень-очень-очень. Да... Ох ты! Какие-то часы нашла. Стоп. Ничего себе. прикол. Что-то интересненькое, ну-ка еще нибудь Только часы. Я точно я не могу ничего с этим сделать. Взять себе там... А то меня потом научат, блин, типа вот, ты можешь на такую-то клавишу это себе забрать, а ты потом сидишь, как дебил такой, ⁇ ё-моё, я столько предметов находила И здрасте, только сейчас мне говорят то, что а, ты можешь это все забрать вот на такую вот кнопку. Как-то, ну не смешно как-то. Так, ну давайте на кухонку сходим. Так, это у нас что? Подумала, что ты опять не будешь спать всю ночь. Это, ж, это что такое? Это что такое? Это сбой какой-то? Или это... Не поняла? Так, что всю ночь. И приготовила тебе вкусненькое. Знаешь, я готова поспорить, что даже Ренбранд время от времени переставал быть совершенством. И похрапывал, как и мы, просто... А, а, а, как и мы, простой люд Знаю, у тебя Отвисла челюсть Ага, в общем Поспи, глупыш Я тебя люблю Всё, просто, просто с этими тяжело читать Они вот тут -вот -вот перебивают, особенно когда тут вот, Я не знаю, что это сейчас Вот такое вот было Любопытная какая-то херня Непонятная Так, что еще? То ли сбой какой-то, то ли, я не знаю там, ну, фиг Фигня бывает, что поделать. Так, что у нас тут дальше? Картина. Картина. Так, я, я так подозреваю, это мой художник тот самый, да? Краска золотисто-розовая, женная умбра, охра. А, кисти 25 штук, ни хера, что тебе? Ты их ешь там, я не, я не знаю. Освежитель воздуха 50 упаковок, ничего себе. Яблоки 10 килограмм, выпивка 30 штук. Вот это ты вот прям вот, да. Так. Всё. Все что-нибудь мы можем взять тут. Так, открывай, открывай, открывай. Не ждись, не жди. Сейчас мы тут все прошарим. Мы вернусь да? Мы проверяем, все ли на месте. Так, паприка, шугар, сахар. Что у нас еще? Это мы взять не можем, нет. Ну да, тут уже такое все, Алис. Так, это мы читали. Значит, мы можем еще и вот тут -вот что-нибудь повытаскивать. Ну-ка, ну, осматриваем. Просто, просто мы пока знакомимся со всем этим. Потом, я помню, будет что-то очень веселое, задорное и страшное. Ух ты. Блин, я, я уже такая отклоняюсь назад. чтобы не зацепила. Что-то там ничего нету. Так. в какой-то степени есть там немножечко от ПТ что-то, когда ты переходишь по кругу в одно и то же место. Бывает тут есть такое. Чуть-чуть, прям чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, есть такое. Чуть-чуть. Яблоки. Раз очень много яблок. Рисуем мы яблоки, едим мы яблоки. Так, а мы положить что-нибудь еще сюда можем, Нет. А если три раза нажать, мне это что-нибудь откроется, какая-нибудь дверка? Где-нибудь что что-нибудь щелкает? Я могу что-нибудь сделать? Нет, ничего не происходит. Я вдруг подумала, а вдруг какой-нибудь секрет? Ну, интересно же, ведь был какой-нибудь секрет. Глядя, раз такой. Хоп! И секрет. Я сразу тут. Так. У нас э, мы, в принципе, тут все исходили. Нам нужно теперь наверх. Наверху я так. Господи, это у меня, у меня окошко открыто, я тут просто это опять свои наушники ремонтировала, чинила. И теперь там что-то происходит на улице, я начинаю дергаться от этих звуков, все непонятно, что происходит. Вот. Пришло время подняться наверх. Тут наверху он... Что это было? Наверху, короче, должен быть наш, наш кабинет. Заляпана уже кровище какая-то. Оно открывается? Нет, закрыто. Это уже вот, фу -фу -фу, уже вот начинается какая-то кровища. Так, это у нас что? А, работал всю ночь, не будить. Это наверное просто. Это же не кабинет мой. Это спальня. Ну не начинай. Я просто заглянула. Поиграть не дают. Мы точно ничего не можем с этим сделать? Ну, игра, смотри, короче, смотри. Не подведи меня. Так, в спальню я скоро зайду. Сейчас зайду в спальню. А это, получается, мой кабинет, где я должна взять ключ. Пойдемте попробуем сначала, наверное, в спальню зайти. Он что-то валяется. Тут валяется. Мне уже это не по себе, уже как-то... ну... Ладно. Играй, Шарманка, давай. Заводись. Ну, ты же мне тут пела недавно. на да алкаш. Что это такое? Ну, кто в шкафу это прячет? Фу -фу -фу. Закр за за за закрой! Закрой это! Никто не должен это видеть! Блин, мне тут схватилось! Закрой вот эту вот! Ладно, алкашка мешает! Фу. Фу! Фу! Фу пить! Фу! Фу бухать! Я вот не пью, я молодец! вообще даже по праздникам порой вообще вот вообще никак не люблю фу-фу-фу гадость. -фу -фу. так новое лицо музыки ночь в опере становится незабываемой еще не стало а а, а, а, а, а. а, еще не стало именем нарицательным, но это лишь вопрос времени. Невероятно талантливая мультиинструменталистка прошлой ночью потрясла всех своим изумительным выступлением, покорив даже, самые зая... а, покорив даже самых заядлых скептиков. Она, про... Она была просто невероятна. Я не видел подобной страсти, энергии и одаренности многие годы отметил известный пианист Дэниел Рихтер. И это не только его мнение. Кажется, даже Энтони Г... Гайлс, один из заядлых критиков, д -д -д -д -д -д -д, не смог промолчать. Ранее Гайлс уже позволил себе пренебрежительные комментарии об арт-три... Артистке, заявив, что музыка это нечто большее, чем энтузиазм и смазливое личка Когда мы спросили его после выступления, жалеет ли он о своих словах, взгляде мистера Гайл сочеталась смесь восторга и смущения. Когда его призывали к ответу, он сказал просто «Да, мы прорвались к звезде!» Отлично. Так, это, видимо, про жену. Она, значит... Кто она там... Она мультиинструменталистка, инстру... то есть она играет на, на, на всем, я так понимаю. <свят> Если мульти, то как бы это получается она прям на все. И скрипка тебе, и пианино, и все, что хочешь, на всем сыграет. И на барабане. То есть висит на шее барабан, еще там в зубах скрипка какая а гармошка какая-нибудь. Uh, так, это у нас что? Пожар во время торжественного открытия Галактики. Кошмарные последствия пожара в Универмаге. Десятки людей борются за жизнь. Долгожданное открытие Универмага Галактика превратилось в адское пекло, когда в здании загорелся про... Проводка. Последств... Последовавшая за этим паника заставила многих посетителей собраться у пожарных выходов, которые в итоге превратились в настоящие тупики. К концу дня катастрофическое несоблюдение мер безопасности унесло в жизни 37 человек. 243 раненых. В данный момент полиция ищет ответственность за это несчастье. А владелец галактики Рональд Шеффилд отказался комментировать произошедшее. Ну еще бы. Видим, где-то что-то проплатили, заплатили, и все, и, и капец, и пошло все прахом. Вот так вот экономить на пожарной безопасности сэкономил, и вот все, все, все, вот что-то пошло не так. Так, колечко. Красивое колечко, так вот так, так-то красивенькое. Так, и что? Что с ним делать? Ничего, ну ладно. Так, вот это мы открываем. Так, вот тут муж спал, я так понимаю. Буклишка. Или что? Прости, не смог заснуть. Нога снова расшалилась. Думал немного поработать. Я тебя люблю. А, вот. Вот, вот это вот наш. Я так понимаю, они тут все бухали. У нее там пожар. У этого нога. У всех не пойми, что происходит, да? Правильно, там внутри что есть? Я могу взять? Нет. Бухлишка, Винишка. Винишка? А, шампусик, шампусик, шампусик. Это шампусик, стопудовый шампусик. Так, что у нас дальше? Мы еще что-нибудь видим? Мы еще что-нибудь можем взять? Это там что-то валяется ли, мне кажется? Кажется, кажется, все нормально. Все подкроем. Так, осмотрели комнату. Вроде ничего не упускаем. В окошко посмотреть? Бу, страшно, нет. Ничего нет, ничего нет, ничего нет. Раз, ничего нет, значит, выходим. Так. Что у нас осталось? Да прекрати ты мне там выть! Да. А, это что? Это зеркало или что это? А, Подожди, чуть-чуть... А, -а, -а, -а, а! Это еще комната? Так, тут, тут закрыто? Это детская? Судя по всему, это детская. Ну уж, стрёмная так-то детская-то. <laughs> Посмотрите на это. Стрёмные какие-то куклы, блин. Тут это... Да, да. Тени пляшут за окном. Ну, стрёмно. Тут, мне кажется, даже взрослому страшно спать. Ой, залдатик. Прикольно. То есть, сын у них, что ли? Так, у них сын или дочь. Не поняла, кто у них. Паровозики. Ну, все в розовых тонах, это дочь, я так понимаю. Ну, и это если судить именно по тому, как вот народ у нас любит ярлычить по полной программе. Ой, мам, мамку зачеркнула. Или, или это нормально, или это просто... Дочь какая-то грустная Родители далеко друг от друга Так, сейчас пс пс пс психологический анализ Они не держатся за руки висят друг от друга далеко Мама вообще грустная какая-то Зачеркнутая перечеркнутая Что-то там не то И что, все, больше ничего не надо Так, детская Детская комната Ну нас стрёмная, реально стрёмная детская комната Короче, у них был просто ребенок. Я так поняла, они просто взяли, объединили вот эти все ярлыки. Обычно в играх просто очень ярко указывают всегда, кто есть там мальчик, девочка, вот это вот. Голубые или розовые тона. Ну, окей, окей. Мы картинки какие-нибудь, книжки взять, что-нибудь можем. Вроде ничего. Все, все в ужасе у меня. У меня все в ужасе бегают. А, мы это вот. О, погремушечка, погремушечку нашли, смотрите-ка. Нет, не звучит? Бесполезно трясти, я поняла. Так, открываем. Тут мы что-нибудь взять можем? Что ж так ярко ты и страшно? О! Ну, ладно. Это мы взять можем? Нет? Закрываем. Вот это открываем. И подсматриваем. Есть там что-то? Да открой дверь! Открой дверь, говорю тебе! Мы реально мы никак не можем сесть на С? Нет, мы не садимся. Мы не можем сесть. Плохо. Плохо! Так, ну-ка пока покопаемся в подушках. Тут ничего нету. Как много интересного, кстати, нашли. Я, я не помню такого, когда-то когда давным-давно это проходило. Хотя я вообще, я даже сюжет не помню, блин, что я от себя хочу. А, а мы это отсмотрели, тут открывали? Ну-ка. Да-да-да, это мы видели. Все. Так, вот тут вот мы все осмотрели. Все, закрываем. Мы это так не можем открыть. Подождите, мы должны сейчас зайти к себе в кабинет. Взять ключ. Вот кабинет. А, свет у нас включен. Так. О, oh, еще лампа. <свак> так, мы смотрим, что дальше. Шкатулочка. Так, мы не можем с ними взаимодействовать. Так, еще когда... ни с чем пока не можем взаимодействовать. Ну, нужно проверить все, просто все шкафы обшарить, все осмотреть. Так, это у нас что? True story. О, Дорион Грей! Это, видимо, про картину. Про картину, которая стареет вместо человека. А определенно точно, вот просто вот сто в гору тебе дает что эта картина именно про это. Про эту самую. О, волосатый ребенок, смотрите. Ребенок, который постарел раньше, чем нужно. Я раньше времени вот так вот это потрепала его жизнь. жизни. Не успел родиться, а я его уже потрепала. Так, огонь. Что-нибудь? что в руках держишь? Лохматый детенок. Лохматый детенок. Ну, бывает. Бывает. Так, здесь сжигаем свет. И не знаю зачем, может быть, понадобится для чего-то. Так, телефонная трубка. Окей. Что-нибудь с ней сделать? Нет, нельзя. Ну, я так, я осматриваю. Тут ещё полочки, кучу всего. Так, это ключ, я так понимаю, правильно? Ключ. Тут у нас Что? Да что вот это вот? Что вот это вот за глюк такой? А, прости, я все за тебя улажу. Сегодня будем только ты и я. Давай сделаем этот день особенным. Ты обещал. А, типа, он пишет: Типа, вот а, прости, давай все исправим, сделаем этот день особенным ля-ля-ля. И вот, видимо, он где-то просрался, ему вот тут вот дописали: Ты обещал. Типа, что он не сдержал свое обещание, говнюк такой вот. Ай-яй-яй. Ой, Красная Шапочка, я так понимаю, это у нас. Вот это, вот это я помню, кстати, про Красную Шапочку. Ну, относительно, так скажем, я помню это. Я точно ничего отсюда не могу взять, сейчас, аккуратненько, вот тут -вот -вот поводим очечи, выше, нет, ничего не могу взять, вот тут письмецо, зато, тут... А -а -а, мой дорогой друг, позволь задать тебе всего один вопрос, ты окончательно тронулся умом? Я знаю, у тебя сейчас нелегкие времена, собственно, именно поэтому я и попросил тебя нарисовать эти иллюстрации, по старой памяти, так сказать.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 Шоп подсказки. <смех> Сейчас мы вам нашепчем сказку. Подождите, подождите. Обождите, обождите. Ну, давайте посмотрим, как Вот она сказка наша. Вот, шепчем сказку, так, так скажем. Как Мне кажется, вол какой-то другой. Мне кажется, как-то по-другому было. А вот это вот я помню, это я помню. Вот ёпта. Бабушку сожрал, внученьку сожрал, а нет, внученку, бабушку сожрал, вот теперь вот встретил красную шапочку и сожрал-ка. он ее даже выпил, я бы так же сказала, выпил красную шапочку. Ну а что нет, нет. Суровая реальность, суровая реальность. Как бы это все было на самом деле практически, почти, почти. Что, а это я хожу? Смотрите, есть звук хождения по битому стеклу. Прикольно? Прикольно. Я считаю, прикольно. Так, надо будет потом в следующий раз на одеть. то я их что ли, чинила, ремонтировала. Я заливала. А -а -а -а. Так, смотрим Ну, нормальная. Нормальная картина, обычная картина, картинка, картин. Так, я взяла ключ. Мне теперь интересно. Я вот, у меня есть ключ. Я смогу открыть эту дверь. Даже с ключом нет. Ладно. Ну, значит, нужно запомнить, что у нас вот тут -вот закрытая дверь. Где еще? Внизу где-то у нас закрытая дверь, правильно? А, вот тут вот закрытая дверь. А, у нас две, получается, все закрытые двери. Да, здесь. И здесь. Так, это только наверху. Внизу -на -на надо вспомнить. Мне надо припомнить это. сейчас щей Страшный мужик какой-то вообще. Так, вот это, а, вот это. Все. А вот это у нас закрытая дверь. А, нет? Все тогда у нас внизу. Все открыто. Правильно же ведь? Внизу у нас все открытые двери. Я на всякий. А, нет, не все. Подождите, а мы тут были? А что я не пошла сюда? Тут у нас чеснок. Что-то я это... Там ключ взяла, сюда не зашла. Какая я молодец. Прям нахрена хрена сходить. Где тут свет? Дайте свет. Вот он. Бо! Во, отлично. А я узнаю эти штуки. Они с картины, да? Или нет? Да пофиг на самом деле. Что там? Есть что? Есть что внутри? Кто-нибудь что-нибудь видит? Я не могу понять, что там. Я не вижу. Я не понимаю. Так, у нас тут ä, тоже... Ш что такое? А, а, а орегано. Паприка. Паприка. Шугар. Мы что-нибудь взять можем? Нет, мы ничего взять не можем. Мы ничего не можем взять. Мы ничего не можем взять. Не можем взять, не, не можем взять. Поэтому пойдемте открывать дверку. И вовнутрь заступать. Да-да-да-да-да. Сейчас. Нормально. Так, мы вроде бы все... А, стоп, мы еще внизу не были. Нас еще внизу не было. Тут где-нибудь... А где? А, вот, вижу. Все, нашла. Вниз мы еще не ходили. Мы все вверху обшарили. А вот тут мы не были. Ну, давайте смотреть. А кто ж тварь? Побежала. Я тебя поймаю. За хвост я об стенку. Я тебя поймаю. <звы> Так, я видел вон там записка, вон, вон там на том столе. Сейчас мы, мы к ней подойдем. тут ту ту ту ту ту Тварь. Так, что это у нас? Э -э Табель успеваемости чтений 3, 2, 1, 3. Письменная вообще физкультура освобождения. Общий балл 2, 2, 2, 3. Я так понимаю, это что? Это уже их дочь или этот пацан, кто там? У Ачичи. Прикольная Ачичи, кстати. Действительно прикольная Ачичи. Это кто-то вот... Это, получается, их детеныш уже пошел там в школу или в садик куда там. Ну, скорее всего, в школу, раз табель успеваемости. В садике такое вряд ли будут давать табель успеваемости. Нафига, в садике табель успеваемости. Правильно? Так, что у нас здесь? Так, во вторую часть, кстати, Лердс оффера я не играл. О, а это кто? Выглядывает. Мы, мы раскопать можем посмотреть? Я хочу это увидеть. Не можем? Тут много интересного, вот реально. Я что-то как-то... Не помню я вообще этого всего. А, вода течет. Я как-то сразу не заметил. Ну ладно что-то течет. Ну, и нормально. Ну, и, пускай течет. Хочу, втыкаюсь. Так, еще что-нибудь тут есть интересное, чтобы я могла увидеть. Я на всякий случай еще раз подойду к этому. Попробую что-нибудь взять. Нет, ничего не берется, ни на что не наводится. Опа! Крипка! Так, у нас же ведь мультиинструменталистка. Правильно она у Жена-то. Жена. Жена у нас может все. А вот еще одна закрытая дверь в подвале. Смотрите. Так, значит, у нас в подвале одна закрытая дверь получается. Да? Так, да. Что ты тут пройти не можешь? Что, что тебе здесь мешает? У нас в подвале одна, получается, закрытая дверь. А, наверху две закрытые двери. И все. Да? Тут у нас вроде бы все открыто. А, на кухне у нас еще одна закрытая дверь. Ну ладно. Короче, заходим. Дверь автоматически закрылась. А вот, в этот раз сделай все как надо. А как надо? Надо вообще хорошо всегда делать. Но это мы посмотрим. Вороны кого-то воруют уже? Детей? Демоны какие-то сидят, карлики не поймешь. Вот так. Что у нас тут? Открывай. Откр... Открывай, говорю. У тебя есть теперь плюс 25 кисточек. Что-то... Я как бы есть, но как бы меня нет. Я, так... я правильно понимаю? Ну, надо как-то, да, надо как-то вруливать вот это вот все дело. Что у нас здесь? Мы можем что-нибудь тут почитать? Я помню, что, кажется, вот тут вот на стене что-то будет. Какие-то карточки мы, по-моему, должны собирать с крысами или еще с чем-то там. Я не помню. Так. курилка. Так, что у нас здесь? А тут... Это бухлишка или... или что? Или растворители какие-то? Вообще похоже на бухлишка. Интересно, он, он тут рисует или бухает просто? Так, вот тут у нас что-то должно быть, да, тоже? Тоже, тоже какие-то предметы. Я не помню, не, не помню что. Не помню как. Не помню зачем, почему и вообще. ну ка а Ну вот куча кисточек. Так, тут, я так понимаю, модели сидят. Блин, я не понимаю, что ты тут краской делаешь? Скажи мне, пожалуйста, почему тут везде такой бардак и пиздец? Пиздец тут такой, издец! Э, будто ты там, я не знаю, в ней плескаешься, что ли, не знаю. Я просто я даже не знаю, что это происходит, как-как-как... Что это? Ну, погнали, давай. Вот, две ножки, хорошо. Уже что-то есть. Мы уже что-то нарисовали. Или просто посмотрели на это. Ладно, это мы закрываем. А, во, мы еще тут что-то можем открыть, посмотреть. А, записочка какая-то сейчас. Так, так, так. Lost you... А. Потерянным ты это заслужил. Закончи ее типа закончи картину я так понимаю правильно не мы тут должны завершить картину закончить картину все мы по идее что-то свое нарисовали теперь пошли пугаться ну вот уже вот сразу мы делаем шаг и тут потемнело ну-ка за захожу обратно и все светлеет или нет мы можем еще продолжить картину рисовать тут что-то лежало мне показалось? Показалось, ладно хорошо хорошо хорошо ну пойдем пойдем пойдем Падем, падам. Я сама закрою дверь, мне хлопать за спиной не надо, пожалуйста. Я сама справляюсь со всем. Ну, пойдем. Опять Дариан Грей? Ну-ка. Все, заперли. Все, пути назад нет. Что это у меня за лак сейчас был? Я сейчас мышку поворачивался, а он не поворачивался. А потом такой хоп. И уже в другом месте смотрят. Так, у нас только... Мы еще что-нибудь можем взять? Ну-ка, давай-ка. Я... Блин, я так без как оно наводится. Так, это выше. Посмотрели. Мы тут ничего не можем взять. Это ниже. Открыли. Посмотрели. Вот. Вот. Почувствуйте вашу вторую половинку, восстановите отношения, верните радость в ваш брак, разожгите пламя, не бойтесь, вы не один, на телевизационных экранах отношения кажутся идеальными, но мы-то простые смертные знаем, идеальных у людей не бывает, и знаете что, ничего страшного, многие влюбленные пары день от дня борются за отношения, но в этом нет ничего особенного, над отношениями нужно работать, и мы в этом вам поможем, наши консультанты консультанты лучшие специалисты своей области они помогут вам найти источник проблемы и постепенно его устранить обычно недопонимание проблемы с деньгами две противоположные личности у любой проблемы есть решение и помните никогда не поздно да да да да да да тут короче у них в браке пошло не пойми что они вот да начали а я могу а! Господи, это дверь! Я подумала, может, это. А, свет! Свет! Да! Мы можем включить тут свет? Замечательно! А шторки мы одернуть можно? Нет! Нет? Не можем. Что я там? Джустов, что? Блин, я, я, я, я даже не это. Не успели прочесть. О, такая классная подставка под трубки. Мне тоже хочется трубку. Просто, чтобы была, чтобы я на нее смотрела и такая, а у меня есть трубка. Натекло! Вот так вот окна держать открытыми. А можно мне открыть, пожалуйста? Я хочу еще почитать. Так, ну ладно. Открываем. Привет, братан! Вот цветочки всякие. Цветочки. Все нормально, все хорошо. У нас вентилятор тут вертится, крутится. Что? Ходишь по кругу. Вот. ПТ-шечка. ПТ-шечка. Помните, я ему с самого начала говорила про ПТ-шечку. Это, получается, наша жена сидит. ай яй яй яй яй яй яй Это, получается, наша жена сидит, играет на пианино. У тебя такая молодец, умница. Так мультиинструменталистка. Слово это нравится, так прикольно звучит. Ходишь по кругу. Хожу по кругу, да. Э, козел тут ходит. Что у нас тут? Люди, люди, люди и козел. Люди козел у нас тут. У нас тут люди козел. Картины. Так, мы ничего взять не можем. Свет нет, я включать не буду. Так стрёмно оно там это качается, шевелится. Ужас. Реально стрёмно. Как-то ох. Ох, бодрит. Ну-ка. Опа. Записка. Уважаемые господа, мы вынуждены мягко, но все же строго попросить вас не, не общаться ночью на повышенных тонах. Ваши проблемы в браке, хоть и заслуживают сожаления, но все же являются вашим личным делом и должны таковыми оставаться. Они никоим образом не касаются нас, а тем более наших детей. Пожалуйста, имейте в виду, что не каждый работает с что не каждый работает свободным художником. Некоторым, чтобы зарабатывать на жизнь, надо рано вставать на работу. Нам всем нужен сон. А также предупреждаем, если вы продолжите в таком же духе, что и сейчас мы будем вынуждены вызвать полицию. С уважением, ваши очень уставшие соседи. Короче, они срутся. Да, вот проблемы в браке. То есть был пожар какой-то. Он был, он значит, типа, успешный художник, она успешная, этот самый... Это что, это Винишка просто развито, да? Она, значит, успешная Музыкантка При этом еще красотка, красавица и все дела Учился У них там, типа, был ребенок Это твои, Чечи? А что-то я не помню этого чувака А я не помню эту картину Даже когда давно играла И даже когда-то давно у кого-то что-то я смотрела Видела, я не помню этого чувака Кто ты? Кто ты, что ты? Это мы можем взять? Нет? Вот. Короче, у них все было замечательно. У них даже был ребенок. Ну, тут настал пожар. Что-то случилось. У него, видимо, повредилась нога. Я очень надеюсь, что вы не слышите этих тварей. Которые у меня там тявкают на заднем плане. Очень надеюсь, что не слышите. Потому что вот что-то я вот сажусь записывать, и у них начинается. Это вот просто вот. Я сижу нихера не делаю там, я не знаю, какими-то своими делами занятаю которые без записи, без всего. Тишина. Тишина, вот реально. Тишина. А сажусь начинаю что-то записывать, все начинается лоры, крики, визги, блин, писки, не пойми, что, ну вообще беда. Так, а нам скоро, кстати, заканчивать пора уже, вот прям пару минут еще и все и заканчиваем. Мы пока, я пока. О, о, тут может все сжигать. Да еб твою мать. Что это? А, господи, я нашла ответ раньше, чем нашла саму загадку, и я поняла. Пять, четыре, восемь. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Пять. Э, Дальше. Четыре. Давай в эту сторону. Быстрее будет, мне кажется. Во-во-во-во. что то открыли. Что-то открыли. Что-то есть. Э, что? Переведи. Прошлое сдерживает. Посмотри ближе. А, прошлое возвращается, тут по-моему написано. Посмотри ближе. Одна только мысль, что на самом прекрасном произведении искусства нет моей фамилии, убивает меня. Так, ты выйдешь за меня? А, то есть это обручайное, обручайное, все, обручальное колечко. Обручальное кольцо, это хорошо, хорошо, ладно. Увидели, нашли, порадовали, закрылись. Все, молодец, молодец. Ты что-то в последнее время там очень много сталкиваешься с ситуациями, когда парни делают предложение из серии На тебе кольцо, ты знаешь, что с этим делать А тут вон он хотя бы речь про хоть какую-то А это что? Какую-то речь, блин, произнес. Молодец, гордимся Так, ну-ка, проходим дальше. Да, предлагаю. Да, предлагаю. Вы видите, тут стул качается. Давайте прям возле качающегося стула, потому что если мы сейчас шагнем, в случае с какой-нибудь бу, это будет на следующей серии, так что в следующей серии, я надеюсь, начнется прям так вот бодренько, так прям так вот... Сколько прям вот со, со скримера прям, как у тебя плецо такое. Вот, и серия пойдет, да. Все, спасибо большое за то, что были со мной, за, за то, что смотрели меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И спасибо большое. Всем пока-пока.